Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Пьянзина Анна Владимировна, доцент кафедры ортопедической стоматологии факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института. Сегодня я посетила курс Дмитрия Ведердинова и могу смело рекомендовать его. Прежде всего, для начинающих специалистов, потому что Дмитрий делится практической информацией, которая на сегодняшний день очень ценна и важна. У нас много теоретических курсов, в Москве, я думаю, в целом в России, от разных специалистов информации в доступе очень много, но практической информации с такими ценными советами не так много. Поэтому смело э, приходите на курс Дмитрия, думаю, он будет вам полезен.